Кинокомпания Клюкер Зе Best и Владимир Арумян представляют свой новый короткометражный фильм Раненый летчик Владимир Арумян Владимир Арумян выполнил задание Он выполнил боевую задачу, но к сожалению повредил ноги он не чувствует этих ног. Сейчас лежит и видит. Впереди он видит спасение. Там впереди рация. И ему надо до нее доползти. Доползти и спасти свою жизнь. У него дома остались дети, семья. Он хочет к ним вернуться. <связь> игрушка на ках uh Ачик чуть чуть... Коробочка, коробочка, на, я кому сказал на, пятый, пятый, пятый, я седьмой, задание выполнил, объект уничтожен, самолет потерпел катастрофу, коробочка, на, пеленгуй мои координаты, Коробочка на, пеленгуй пока, пока рация не подохла. Срочно высылайте борт МЧС. Коробочка на, задание выполнил на. Все идеально на. До связи на.